Всем привет! Часто задаваемый вопрос про оформление заказа. На официальном ролике мы видим видео, как оформлять с компьютера. Я вам покажу, как оформлять с телефона. Лично я люблю пользоваться браузером, и в нем нахожу www.ariflame.ru. Если вы с другой стороны, то, соответственно, находитесь ту страну, которую необходимо. А вот он, этот сайт. А для того, чтобы оформить личный заказ, нужно знать свой логин и пароль. Вы можете ввести mail или пароль. Если вдруг вы забыли... Пароль, то вот видите, забыли пароль. Внизу, видите, вы можете всегда восстановить этот пароль, у меня уже сохранен. Я вхожу. И очень все просто. Нам компания тут объявление делает. У нас есть два варианта. Если мы знаем, что мы хотим оформить, то в правом верхнем углу есть вот такая сумочка. Видите? Это корзина. А в левом углу есть поисковик, если я конкретный продукт хочу найти, или на три полосочки мы нажимаем, и вот здесь есть каталог Арифлейм. Я рекомендую использовать каталог. Почему? Потому что здесь листая вы увидите уже все-все предложения. Итак, ребят, смотрите, листая каталог, вы выбираете себе продукт. Обратите внимание, под логином и паролем, когда заходите, у вас уже... Вот в каталоге 749, а для вас этот продукт будет... Вот сейчас, видите, временно нет в наличии. А для вас этот продукт будет на 20% ниже. Вот смотрите, гель всего за 99 рублей. А если я захочу вот этот гель взять, то для меня он будет 79 рублей. Все очень просто. Я нажимаю ⁇ Добавить ⁇ Мыло по акции, ой, по каталогу 49 рублей. А для меня оно будет 39 рублей, потому что у всех автоматически появляется скидка. И вот я рекомендую каталог листать, потому что очень много предложений. Теперь для того, чтобы вам участвовать в каких-либо акциях, набирая баллы. Да, что такое баллы? Баллы – это созданный товарооборот. Вы видите под каждой суммой, которую цена указана, да, количество баллов. И собрав определенный объем баллов, вы можете участвовать в каких-то акциях. Но ну, обычно акции мы скидываем уже в чатике. Теперь смотрите, все, вот мы, вот это классная девчонки маска. Кто еще не пользовался этой маской, обязательно пользуйтесь, потому что обалденная масочка. Мы накидали в корзину, вот видите сумочка, там показано два продукта. Я нажимаю на эту сумочку, и она у меня сейчас откроется. Два раза я нажала. Вот, смотрите, вот здесь вверху есть такая строчка «Быстрый заказ». Если я знаю код продукта, допустим, да, он мне уже даже предлагает что-либо выбрать, то я могу выбрать и добавить. То есть это если касается какого-то определенного продукта, который я знаю. И здесь вот у нас очищающая мицеллярная вода, мыло, гель. И мы видим уже количество баллов, сколько я набираю, рублей, сумму дополнительно к моему заказу каталоги если мне что-то не нужно я могу удалить то есть нажав на а, такой ведерко поэтому ребят я всегда рекомендую знаете как накидать сначала первый раз если вы оформляете заказ Просто из каталога накидать в корзину все то, что вы покупаете в обычном магазине. Все то, что за то, что вам раньше не платили деньги. Как начать лично пользоваться продуктом? Естественно, просто поменять сначала то, чем вы раньше пользовались. Не надо покупать ничего лишнего. Покупайте то, что раньше покупали в обычном магазине. У вас свой магазин с крутыми скидками. Накидайте в корзину. Если что-то лишнее уже увидите, всегда удалить можно. Каталоги дополнительные можно заказать. Они придут. Либо, если они не нужны, их можно тоже удалить. Вот, видите, добавьте еще на 47 баллов э, в этом каталоге и продолжайте размещать заказы на 250 баллов и станьте участником э, премьер-клуба. Это дополнительные э, сообщения от компании, которая вам будет... Э, Всплывать. Вы тоже можете участвовать в акциях. Смотрите, если а, все нас устраивает, мы нажимаем на «Далее». Следующий этап – это а, доступ к специальным предложениям на наши продукты. М -м, можете полистать, посмотреть. Специальные предложения – это то, что сейчас самое-самое выгодное а, от компании. Следующее. Далее. Далее. Далее. Про доставку. Пункты доставки вы выбираете сами. Доставка у нас осуществляется на пункты в разных городах, их очень много. Это не почта, это маленькие такие склады, куда вы можете прийти и забрать свой заказ. Смотрите, за каждую доставку взимается э, плата, естественно, но вы можете сделать бесплатную доставку. Вместо платы за доставку вы выбираете какой-либо продукт, добавляете в корзинку, и э, у вас, э, соответственно, э, бесплатная доставка. Либо просто нет, отказываетесь. А, можно оформить доставку на дом курьером, но это только в крупных городах, имейте в виду. А, ну, далее. Далее оплата перед получением. Выбирайте всегда оплата перед получением. И даже если вы хотите оплатить картой Сбербанк онлайн, вы оплату перед получением выбираете. Дальше проходите дальше, проверяете, сколько у вас сумма заказа. Согласны ли вы? Вот стоимость доставки у меня бесплатна. Да, как у меня есть еще скидка объемный, да, у меня еще дешевле получается. Вот и закончить мы нажимаем. Мы видим, кстати, количество баллов. Видите баллов сколько у меня? набралось и нажимаем закончить и когда я уже завершила заказ я могу оплатить заказ с помощью Сбербанк онлайн зайти в раздел оплата товары услуги сетевой маркетинг выбрать арифлейм вбить там просто номер консультанта и сумму которую нужно оплатить или через номер 900 но это уже отдельная история Смотрите, как еще можно оформить заказ. У нас есть приложение Oriflame. Нужно писать на латинице. Если вы его хотите найти, то есть разные приложения из разных стран. Общее приложение Oriflame. Находите его, открываете. И здесь можно каталог полистать. Здесь можно посмотреть личный профиль, сколько баллов. Сейчас, вы видите, подгружается. У меня личных, личных баллов 200. Я в среднем делаю на 400 баллов заказ в, ну, в каждый каталог на нашу семью, потому что мы пользуемся здесь полностью. Здесь можно полистать книгу красоты, каталог и точно так же оформить заказ. Поэтому оформляйте, как вам удобно. мне у меня немножечко интернет сейчас подвисает. Вот, здесь аналогично все. Хотите, через приложение пользуйтесь. Хотите, пользуйтесь сайтом, как вам удобно. Но что я вам порекомендую, на что сделать акцент, ребят? Посмотрите линейку Wellness. Это крутая линейка, нет у нас, нигде не продается, кроме как у нас. Это Wellness, это витамины для детей, витамины для взрослых, протеиновые батончики, протеиновые коктейли. Это то, что будет вашим здоровьем. И комплексный уход. Это я тоже рекомендую, потому что а, комплексный уход ⁇ это э, то, что каждая девочка хочет. да? Вот он, на комплексный уход. Это каждая девочка хочет выглядеть красиво. Это э, классные продукты. У нас своих 4 завода, у нас свой... Производственный, производство продуктов свое. Есть лаборатория у Ридеры, где проводятся испытания. У нас есть институт исследования кожи. У нас есть институт исследования, институт питания. Поэтому я прям очень-очень рекомендую вам обратить внимание вот на вот эти комплексные уходы. Ну все, в принципе, рассказала вам. Если непонятно, то лучше спонсору задайте вопросик. Он, конечно же, вам всегда ответит.